стенки проливается вода. Смотрим снизу. Это предыдущие влажные места. Здесь знаешь, сверху бетон светлый, ну а снизу, наверное, потянул влагу. Вот. А вот раковина, вот мокрая плитка, вот мокрая. Дальше идет сухо, дальше влажно. Со соединение вот правильное, а Но тут я вдруг не я. падает. Не падает вот унитаз вот видно там влажный на белой резиночке ну, со временем конечно проблема другая где-то в одном месте там, в другом там, а, унитаз, как бы вот протекает за район. раковину вот ну, по смесителю это. по стене вот туда все шланги и уже в негожем состоянии и туда они зачем там все поднесут, я не говорю, где скидки вот эти вот...